Это вот это качание, это иудейская тема, когда они стоят у стены плача, они обычно там качаются вот так вот, они читают Тору и качаются. Это иудейская практика, это не из ислама. Откуда вы это взяли? Просто даже одно это уже как-то меня настораживает лично. армия. Вообще армия Кадырова это армия Москвы, так на всякий случай. Это, это Москва их вооружает, это Москва их обеспечивает. Вы думаете, Кадыров платит им деньги откуда? Со своего бизнеса, что ли? Он коней своих продает? <связывая> Тумсо, сообщение длинное. Пришлю трижды. Тогда зачитай, э, тогда зачитай. Томсо, сегодня Джамбокс выложил пост о том, как много глава ЧР, великий служитель священного Корана, защитник пророка Мухаммада Мухаммад, Рамзан уже хаджи. Кадыров делает для мусульманской умы, для ее единства, для защиты ислама, духовного развития. И воспитание молодежи, говорят, что величайший Ахмад отдал свою жизнь на пути Аллаха. Школы хафизов, большие зарплаты учителей, лучшие условия для учебы. Поняв, что проваливается тема благотворительности, взялись за религию. На странице 38 тысяч... 100 подписчиков, освети эту тему, она важна для молодежи. Что за школы, на чьи средства построены, кто там обучается? А, бесспорно, против грамотной речи Умарова должен выступить не менее красноречивый и образованный Тумсо Баркал. Слушай, ну за такую оценку грамотного и образованного, спасибо, конечно. Я, честно говоря, не читал этот его пост, не знаю, но из того, что ты написал, могу сказать, вы знаете, вот можно в целом своровать очень много денег, отобрать их у людей, творить очень много зла и при этом сделать какое-то какое добро и везде говорить об этом своем добре, везде вот его пихать. И думать, что люди теперь закроют глаза вот на все то зло, которое ты сделал. Да, это, конечно, такая замыливание темы для идиотов. Конечно, найдутся такие, кто наверняка закроет, будут говорить об этом. Но я всегда напоминаю о том, что вот эти сироты, оставшиеся после того, как Кадыров убил их отцов, Кадыров и его преступники, да, вот эти кадыровцы, полиция, всякая Росгвардия, полки имени, вторые, третьи, там батальоны. Это все это его войска, это его э, команда. И вот то, что они делают, убивают людей, после этого остаются сироты, остаются вдовы, остаются родители, потерявшие своих детей. Им вот не легче от этих школ хафизов, от красивых дорог, красивых фонтанов, от всего этого не легче. Абсолютно. Когда эти родители... Едут хоронить своих детей по хорошим дорогам, мимо красивых парков и мимо школ хафисов, они не радуются им, понимаете? Это не несопоставимо просто те потери, которые от них мы получаем, и то, что, то, что они там что-то строят это несопоставимо. За какие деньги построены школы хафисов и так далее? Я не захожу даже в эту тему, я не, не, не пытаюсь в этом разобраться. Я лишь могу сказать, что любой злодей, любой тиран, он обязательно всегда, во все времена, он, он делал что-то такое, чтобы вот таким образом потом его пропагандисты в виде Джамбулата Умарова, там, ЧГТРК Грязный и прочее, чтобы они потом указывали людям на это и говорили, вот смотрите, вы, вы постоянно говорите о его злодеяниях, вы думаете о его злодеяниях, а вот посмотрите, он здесь сделал благо. Да, конечно, если бы он этого не делал, он был бы вообще абсолютным злодеем. Вообще, И им нечего было бы предъявлять. А так они, да, будут показывать, конечно, вот эти вот какие-то хорошие моменты. Когда, когда мы говорим, что фонд Кадырова занимается фейковой благотворительностью, лжеблаготворительностью, выдает федеральные деньги за свою благотворительность, это ведь не значит, что они вообще в принципе не занимаются благотворительностью. Конечно, нет. Конечно, в их деятельности найдется какая-то какая благотворительность, которую они реально сделали за свои деньги. Если, конечно, их можно назвать своими, Это тоже очень все сомнительно, но я имею в виду, мы найдем то, что было перечислено с их счетов, реально оплачена ими. Та благотворительность, которая была оплачена фондом Кадыров, мы ее найдем. Если бы этого не было, то, то там вообще аб абсолютно не, не благотворительный был бы фонд. То есть они что делают? Они берут какую-то часть небольшую благотворительности, а затем огромную часть федерального бюджета выдают за свою благотворительность. Смешивают, понимаете? Смешивают э с ложью большое количество правды. И это все, потом эту свою ложь, тоже выдают за, за правду. Поэтому а, и то, что мы, о чем мы сейчас говорим, со строительством этих школ хаписов, со строительством мечетей, со строительством дорог хороших и прочих там каких-то спортивных комплексов. Это все, да, это все хорошо, но это не, а, не покроет того вреда, того зла, которое мы получаем от них. И по поводу этих школ хафизов я еще отдельно хотел бы сказать, и по поводу школ хафизов, и по поводу всяких там медресе, вот этих вот, где они учат якобы религии людей, тот же там исламский, российский исламский университет имени Кунта Хаджи. Я хочу сказать, что в этом всем нет никакого блага, если там не учат тебя религии, в соответствии с Кораном, а, с, с сунной и с методологией а, посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, если не учат пониманию этой религии а, так, как ее понимали сподвижники пророка, мир ему и благословения Аллаха, да будет довольны не всеми Аллах. Если, если тебя там учат лже-религии, путинскому исламу, то в этом нет никакого блага. Я, я не знаю а, по поводу этих школ хафизов, а, я не могу детально как-то эту тему разобрать, но я скажу, что я вот, вот мы свою оценку просто со стороны из того, что я видел. Вы видели, как а, эти дети сидят и вот так вот качаясь из стороны в сторону, вот так вот а, зачитывают уран. Я на то, Тогда я не понял, почему, что это за вот это, вот это движение, почему они все это делают. А, Ладно, если бы это делал бы один-два человека, да, я подумал бы, ну, может, это вот у них такая тема, ну, замыкает человек по-своему. Ему так удобно как-то, он качается. Но они все так делают. Я понимаю, что это такая методология. Это, видимо, преподаватель, устаз их, он, он учит их этому, он говорит, что нужно вот так качаться. И вот откуда они это взяли? Это, вот это качание, это...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 Понимаете, я, я не знаю, если, если кого-то, кто-то считает, что это нормально, как бы кого-то не настораживает это, дело ваше. Я бы не отдал. Антон, я думаю, что Москва уже не сможет сопротивляться Кадыру, если даже они его не будут устраивать. Столько лет он у власти, огромная личная армия, деньги и так далее. У Москвы армия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 Нет армии? Как вы думаете, если станет выбор для этой армии, вот вам Москва, которая платит вам деньги щедро, и вот вам Кадыров, который может максимум месяц-два вам что-нибудь заплатит, а потом все, деньги закончат. Что они выберут, как вы думаете?